Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня с утра решила приготовить перловую кашу. Редко готовлю такую кашу, но прямо желание возникло ее приготовить. Очень вкусная каша моего детства. Здесь я взяла стакан каши э, стакан крупы и залила водой. Две луковицы, морковка одна небольшая. Это масло подсолнечное для пассеровки лука с морковью. И тушенка домашняя. Так, я покажу вот так вот свою эту тушенку. Я ее делаю сама. Покупаем хорошую говядину. И закручиваем. Вот в подвале у нас только 12 стоит банок. Такой стратегический запас. Знаете, в любое время можно с макаронами, с рисом, вот с любой кашей приготовить. Так, для, что мне для этого надо? Буквально две ложечки подсолнечного масла сейчас в кастрюльку. Обжарю лучок с морковкой. На стакан перловой крупы я залью их. Ну, а тремя стаканами заливать, но она у меня уже разбукла. Мне кажется, достаточно и двух стаканов воды. Ну, вот я покажу, как готовлю эту замечательную вкусную солдатскую кашу. Ну и, конечно, сольки надо будет добавить чуть-чуть. Сейчас я так вот сольки надо будет добавить. Но это по вкусу. Приготовить предстоит самую простую деревенскую еду. Давайте посмотрим, что из этого получится. В кастрюлю наливаю подсолнечное масло. Вот буквально тут две ложечки достаточно этого, потому что тушенка тоже имеет свой жирок в баночке, поэтому от 2 столовых ложек достаточно будет. Сейчас я подсолю. Вот так сейчас подсолим немножко, чуть-чуть. Ну, наверное, пол чайной ложки, потом по вкусу посмотрим. Лук, морковь засыпаю. Морковочка. Морковка своя, домашняя Делаю с Лук еще свой домашний. Поэтому, конечно, удобно. Удобно никуда не надо. Никуда бежать не надо, все у нас свое, домашнее. Но ждем, когда обжарится лук и морковь. Посмотрите, как выглядит тушенка. Ну, ничего другого. Я не люблю покупать магазинную тушенку. Тушенку я делаю сама из обычного деревенского мяса. Никак Ничего там не добавлено. Я просто готовлю ее, долго варю. Добавляю лавровый лист, черный перец больше, там соль и больше ничего. Я открыла баночку. Вот посмотрите, совсем немного жира. Жира, конечно, может быть и больше, если ты возьмешь такое мясо. Взяли, у меня мясо не очень жирное. И посмотрите, какие кусочки, вот такими кусочками. Ну вот хоть куда это мясо. Можно использовать эту тушенку. Посмотрите, как в баночке она у меня выглядит. Но я думаю, отличная будет каша. Посмотрите, какие кусочки, какие кусочки, просто же замечательные. Но никакого тут она в желе находится, не так как в банках тушенки продаются в магазине в каких-то странных рассолах. Но это своя деревенская тушенка. Я знаю, что каша будет у меня исключительно вкусная. Сейчас высыпаю крупу сюда. Залью двумя стаканами воды. Вообще-то на стакан перловой крупы надо бы залить три стакана, но поскольку она у меня была уже залита с утра, чтобы быстро приготовилась каши, я ее с утра залила уже горячей, залила горячей водой для того, чтобы побыстрее она сварилась. Два стакана воды достаточно для того, чтобы она хорошо прокипела. И приготовилась. В последнюю очередь добавим тушенку. Смотрите, кашка закипела. Прям так хорошо она набухает. Что ж, будем ждать, когда сварится крупа. Полбанки тушенки выложила пол -литровой. Я думаю, достаточно будет на стакан крупы. Посмотрите, как, какая замечательная тушенка. Прям вот хвалюсь и хвалюсь я ей. Все, опускаем кастрюлю размешиваем и получаем вкуснейшую кашу перловую с тушенкой. Смотрите, какая вкусная, аппетитная перловая кашка. Ой, говорят, еще и на фронте такую кашу перловую варили бойцам. Считается солдатская каша, очень вкусная. Смотрите, какой у нее вид. Вот прям замечательно. Ничуть не хуже плова. Домашний тушеночка к тому же. Ну, сейчас буквально минут пять постоит. И будем пробовать.